Всем добрый день! С вами Алексей Федорцов. И сегодня в этом видео хотел бы подробно остановиться на алгоритме подборе, подбора персонала, подбора подрядчиков для выполнения задач по привлечению клиентов. Это видео записываю как мануал для собственников бизнеса, хотя сам я очень часто сталкиваюсь с вопросами подбора подрядчиков на те или иные проекты. И также подбор людей, которые должны выполнять определенные действия в моей команде. И, как вы уже знаете, я занимаюсь привлечением клиентов через онлайн-маркетинг. Основные направления — это контекстная реклама, таргетированная реклама, также создание квизов, сайтов, все, что относится к быстрому эффективному получению лидов. Итак, есть несколько моментов, на которых стоит обратить внимание вам и те моменты, которые беру я во внимание при подборе подрядчиков на исполнение тех или иных работ по привлечению клиентов. Я тут обозначил себе список, и мы будем двигаться поступательно. Я буду приводить примеры и рассказывать, чем это может вам помочь. И если это не брать во внимание, чем это может вам навредить? Ну, собственно говоря, конечный результат всем нужен. То есть, когда вы принимаете на работу человека, либо вы поручаете ему настроить рекламу, создать сайт, организовать трафик, получить лидов, то вы должны быть довольны результатом, и этот результат должен соответствовать действительности. И когда я подбираю подрядчиков, я обращаю внимание на ряд моментов. Мне очень важно, чтобы человек обладал соответствующим опытом. И, к сожалению, многие заявляют опыт, которого у них нет. Ну, либо они его немного раздувают. Если они занимались двумя-тремя проектами, и у них э, нет опыта в больших проектах, либо они не умеют самостоятельно определять целевую аудиторию или другие важные вещи в рекламе, они пытаются всяческим образом это скрыть, чтобы взять заказ и получить предоплату. Собственно говоря, потом с такими людьми вылезают последствия, которые а, выходят в дополнительный расход времени на проекты, в дополнительные расходы материальные, то есть финансы, которые вы вынуждены платить а, людям, которые взялись за то, чтобы привлечь вам клиентов. А, итак, первый пункт, а, на что я смотрю, есть ли у человека кейсы, которые можно проверить и посмотреть. И тут есть два момента. Люди могут предоставлять вам кейсы, но они могут быть не описаны, они могут быть описаны общими словами. Это могут быть скриншоты, которые люди взяли из своих работ кое-что скрыв. Это могут быть скриншоты, взяты из интернета. К сожалению, это не редкость, особенно на фрилансе, кворке и так далее. И а, людям, которые хотят получить конечный результат. А... Если вы не обладаете достаточным опытом и компетенциями в настройках рекламы, либо в структуре сайта и привлечении клиентов в общем, то вам очень сложно определить, чисто эта монета или нет. Итак, первый момент, на что нужно обратить внимание, это наличие реальных кейсов. Давайте рассмотрим на примере меня моих работ. Когда я начинаю работу с подрядчиком, а я в первую очередь демонстрирую свои отзывы и кейсы в реальном виде, где у меня есть обозрение. Вот моя страница ВКонтакте, и в разделе видео и на моей странице регулярно публикую кейсы, которые можно посмотреть и пощупать руками, так сказать. То есть сделать а, все, вот кейс с результатами заказчиков. Здесь у меня есть результативность. Здесь я специально записываю именно видеообзор. Вот, допустим, давайте посмотрим один из примеров. Где я показываю рекламный кабинет, где вы можете увидеть реальные результаты. Вот данный кейс, допустим, лиды на бане-бочке по 36 рублей. То есть все детально, все по делу, без всякой воды. Можно посмотреть реальные результаты. И на моей странице регулярно выкладываю описание этих кейсов с результатами. Ну, допустим, там лиды по 200 рублей на списание долгов через Яндекс.Директ. Все прописано, скрыты конфиденциальные данные. Видны, видна результативность, видны заявки в личном кабинете, прописаны расходы и общая эффективность. То есть все это можно посмотреть. Кроме того, второй момент – это отзывы, на что вам нужно обратить внимание. То есть когда я подбираю подрядчика, я всегда смотрю, есть ли у него наличие отзывов, которые можно реально пощупать. Потому что иногда заходишь в группу ВКонтакте человека, который занимается контекстной рекламой, допустим, и смотришь, что у него на отзывов отзывах собачки от ВКонтакте. То есть это были фейковые аккаунты, из которых были написаны отзывы, В течение времени они были удалены системой, и теперь нельзя посмотреть, реально это человек вообще был или нет. Я предпочитаю в своих работах... Брать видеоотзывы, где есть реальный кейс, реальный результат, ну, как пример. Не будем весь отзыв смотреть, но тут явно видно, что речь идет конкретно обо мне, не о каком-то человеке другом, не о какой-то организации, а конкретно человек записывает отзыв о моей работе. И я все отзывы стараюсь публиковать, но в пост они все, допустим, не помещаются. У меня также есть отдельный раздел а, видеоотзывов, где можно посмотреть, что это реальные люди, что это не фейковые, что это не заказные отзывы. Вот на данный момент у меня здесь видео 18 видеоотзывов опубликовано, далеко не все. На YouTube-канале также есть. Которые можно посмотреть, что это реальные люди. В описаниях кейсах я тоже прикладываю показатели. Также тут у меня разбер, разбор кейсов и так далее. То есть... Все реальные люди, кто хочет оставить контакты, с которыми можно связаться, я публикую также контакты, чтобы можно было связаться с ними. Следующий момент, на что я обращаю внимание при подборе подрядчиков, это наличие сайта с какой-то истории деятельности, с публикацией регулярных кейсов, с публикацией регулярно каких-то постов, которые можно посмотреть, что человек работает, над чем он работает, какие были результаты, чтобы понять вообще в целом, каким образом относится он к маркетингу, какие результаты получает, в каком направлении работает конкретно сейчас, посмотреть его историю, что он мог делать. То есть это может быть либо сайт, либо соцсеть. Допустим, у меня есть сайт, соцсеть и группа еще отдельная ВКонтакте, где я выкладываю информацию. Да? То есть любой человек может зайти и посмотреть, на чем я работал, с кем я работал, какие были результаты и так далее. То есть я публикую, допустим, разные вещи. И когда я ищу подрядчиков, я смотрю очень детально, какую деятельность они ведут. Если у человека есть оформленное портфолио в PDF, то в нем обязательно должны быть ссылки на его проекты, ссылочки на людей, которые разрешили взять у них обратную связь по тому, как сработало с этим специалистом, Ссылки на конкретные сайты, которые доступны, которые были сделаны, или на, которых, на, на которые направлялась реклама. Скрины из рекламных кабинетов, либо еще лучше видеообзор рекламной кампании, которая была сделана, где есть четкие показатели метрики, статистики, и можно все посмотреть в реале, как говорится. Это дает мне четкую обратную связь, что человек работает, что этот вид деятельности для него основной, и это значит, что он не хочет по-быстренькому срубить бабла на этом заказе и заняться чем-то другим. Это распространенная тема в фрилансовых движух, Что когда настройка контекстной рекламы, настройка таргетированной рекламы, либо создание сайтов, либо какого-то дизайна и что-то другое в теме привлечения клиентов, такие как настройки CRM, это очень часто является приработком, а не основным видом деятельности. Ну, допустим, у меня, мои ребята, с которыми я работаю, и я сам, мы уже довольно долго в этой теме. Я лично более 8 лет и не собираюсь из этой ниши уходить, потому что она мне очень нравится. Если вы начинаете работать с фрилансером, то надо очень кропотливо посмотреть на то, чем он занимается. Не делать поспешных выводов. Не позволять навешать себе лапшу на уши, показать скрины с результатами, этого будет достаточно. Этого недостаточно. Нужно анализировать работу человека в целом, чтобы впоследствии вам не пришлось все это компенсировать своими деньгами и временем. Я уже за годы работы принимал, обучал в штат и работал с удаленными специалистами. И это выстрадано. Если вы только начинаете свой путь предпринимательстве, это вам очень пригодится. Если вы также опытный подрядчик, есть моменты, на которые вам стоит обратить внимание, потому что даже опытные люди а, иногда вскользь а, принимают решения по выбору подрядчика. Следующий момент. А, это уже относится к людям, которые продвинуты, берутся за хорошие бюджеты, а есть ли мануалы и инструкции по рекламным кабинетам, по работе с заказчиками. Это уже совсем другой уровень, когда эти моменты есть. Допустим, я в своей практике, так как у нас очень много повторяющихся операций, а у меня есть и видеоинструкции, целый раздел, допустим, вот на YouTube я завел для того, чтобы... Один раз записать мануал, который будет понятен и клиенту, и подрядчику, и мне. Допустим, банальные вещи, которые повторяются раз за разом. А как, допустим, добавить администратора рекламного кабинета ВКонтакте? Каким образом добавить способ оплаты в аккаунт Facebook физического лица? Либо поменять, либо добавить способ оплаты в созданный бизнес-аккаунт Facebook. Каким образом дать доступ к Яндекс.Директу для проведения аудита, либо доступ к ЕЛАМИ и так далее. То есть очень много моментов, которые постоянно встречаются в деятельности, и наличие таких мануалов, оно очень-очень положительно у меня влияет на решение работать с человеком. Потому что если человек позаботился о том, чтобы сделать инструкции, на свои повторяющиеся действия, то он уже ну, практически в этом бизнесе очень хорошо разобрался. И ждать от него каких-то подводных камней, каких-то движений, как от новичка или от фрилансера, не надо. И даже если у него нехорошо проработано портфолио, такое бывает, когда сапожник без сапог, но есть мануалы и инструкции, Прописанные, либо в видеоформате, я однозначно принимаю решение работать с этим человеком. Ну и, естественно, посмотреть сначала а, данные по рекламным кабинетам. Вот, допустим, у меня на данный момент инструкция даже есть в печатном виде. То есть мы проработали с помощью наших помощников, составили удобные инструкции, по которым может любой человек совершить те действия, которые сложно ему сделать. То есть заказчик, когда в первый раз, допустим, начинает работать с каким-то рекламным кабинетом, у него возникают определенные сложности с понимании. Он должен погружаться. Я склонен к тому, что предприниматель должен своей деятельностью заниматься, иметь ликбез по рекламной деятельности по привлечению клиентов, но не погружаться настолько, чтобы прямо до деталей. А вот чтобы просто сделать какие-то детали, есть инструкции. Простые, понятные, видео раз-два-три, текст раз-два-три. То есть, ну, вот так мы работаем. И, и если я нахожу такого человека, который работает точно так же, мы обязательно берем его в команду. А, следующий момент который, конечно, положительно влияет на принятие решений, на которые надо обращать внимание вам, есть ли у человека какие-то вебинары, выступления, на которых он демонстрировал вживую свои знания. Допустим, я регулярно выступаю, меня приглашают на мероприятиях на онлайн местного характера, либо мы самостоятельно организуем обучение дополнительное для своих сотрудников, Uh, так, допустим, вот uh, у меня на YouTube-канале есть uh, скрытые видео, которые мы используем для обучения наших новых сотрудников, которые я записывал самостоятельно. Вот, допустим, сейчас, секунду. По настройке CRM очень много у нас uh, мануалов. Есть... Uh, этого плейлиста плей тут нет, но давайте сейчас посмотрим в, в других настройках. Я просто покажу для примера. То есть у меня там есть пятичасовой мастер-класс, где я в одно лицо разбираю а, нюансы рекламного кабинета Facebook. И... А, секундочку. Воспользуемся поиском. Вот, допустим, 4 часа 30 минут длится а, мое видео, в котором я поясняю, каким образом работать с рекламным кабинетом. И это обязательно к просмотру тем, ребятам, которые новички, приходят к нам на обучение. В этом видео я детально разбираю последовательно рекламный кабинет, рассказываю на примерах и так далее. Вот. Если есть такие мануалы, это прям человек, у которого есть опыт, и мы однозначно будем с ним работать. То же самое должны внимание и вы уделять, если у человека есть живые выступления, если а, можете посмотреть их, да, то это уже большой плюс. А, следующий момент, а, который очень хорошо характеризует а, подрядчика, это занятость. То есть если человек постоянно работает в этом виде деятельности, то он не может, в принципе, сидеть без проектов. Если он начинающий, то это однозначно может быть. Если он время от времени обращается к этому деятельности, чтобы по-быстренькому что-нибудь заработать, а это... нам такие люди не нужны, то... Он также будет находиться либо в поиске проектов, либо между проектами у него будет большой промежуток, большую часть работы он будет брать на сарафанке, и между заказами у него может быть ну, там, неделя, две недели и так далее. С такими людьми лучше не работать, потому что у них минимум практики, и они работают из заказчика к заказчику, то есть большое внимание вы можете уделить чатам, которых будете искать подрядчиков. То есть, допустим, чат и телеграм есть по подбору. СММ. А, а, а, сейчас вам покажу даже на примере Telegram чатов которые могут быть по этому направлению. А, и там большое количество людей публикуют а, объявления, что они а, ищут ищут работу, могут сделать сайт на тильде, могут настроить RSA, Яндекс Яндекс.Директ, и могут настроить Google, ВКонтакте и, и, и же с ними. Вот. Но в чем тут подвох? В чем основной подвох? В том, что их там огромное количество, и они, если вы посмотрите историю сообщений, а, каждый день... А, по несколько раз публикуют свои объявления, чтобы взять хоть какой-то заказ. У людей, которые занимаются этим профессионально, проблем с заказами нет. Если они работают хотя бы больше двух лет, у них есть постоянный поток клиентов по сарафанке, это во-первых. У них работают рекламные кампании, по которым вы можете их увидеть. То есть вам не обязательно искать тех, кто... Публикуют сообщения в чатах, это большей частью новички, 99% там новичков. И, ну, допустим, чат, чат помогатор, да. там вот такой чат в Телеграме, а, либо чат поиск подрядчиков СММ. Вот, то есть вы сможете, у меня 50, 50, 505 непрочитанных сообщений, если пролистаете вот так вот внимательно, то вы посмотрите, что сообщения от одних и тех же профилей повторяются. Это значит, что люди находятся без работы и хотят ее найти максимально быстро. И как раз таких подрядчиков стоит избегать. Просто как ошпаренный кипятком, бегите от них, потому что здесь зарыта потеря времени и потеря денег. Вам ни в коем случае нельзя работать с такими людьми. За исключением того случая, если вы начинающий, у вас слишком маленький бюджет, и вы хотите хоть как-то запуститься. Но в этом случае я бы рекомендовал самостоятельно вам освоить основы рекламной деятельности в интернете. Следующий момент, на который я обращаю внимание, что человек может подтвердить свою деятельность, показав на связи онлайн, то есть либо в скайпе, либо в зуме выйти на связь и показать, с чем он работает на данный момент. И это даст полное понимание, что у него происходит с деятельностью. Ну, допустим, мне, как тому, кто много лет занимается тема рекламы, контекстной рекламы, таргетированной рекламы. очень будет понятно, каким образом составлены рекламные кампании. Задав несколько вопросов, я пойму, что человек из себя представляет. Допустим, вот просто мой личный директ-командер, это файл, в котором, программное обеспечение, с помощью которого составляется реклама в Яндекс.Директе просто зайти и посмотреть количество проектов у человека, то у вас сразу возникнет понимание, с чем он работал и так далее. Вот, допустим, у меня тут ну, более 40, наверное, проектов. Если у человека там 2-3, это начинающий. Если у него десяточек, то с этим человеком можно смело работать. Ну, конечно... Парочку моментов просмотрев. Если вы, допустим, хотите не контекстную рекламу, а таргетированную рекламу ВКонтакте, допустим, вам необходимо попросить его связаться с вами по скайпу, посмотреть, на чем он работает. Допустим, у меня мы открываем рекламный кабинет. Тут у меня тоже 3, 10 рекламных кампаний. То же самое не рекламной кампании, а рекламных кабинетов. То же самое вы можете сделать когда ищете подрядчика на рекламу с помощью, чтобы сделать рекламу в Инстаграме либо в Фейсбуке. вот Большинство таргетологов, все таргетологи работают с рекламным кабинетом Facebook, Фейсбук, Фейсбук, когда создают таргетированную рекламу в Инстаграм. Это профессиональный, профессиональный инструмент. И а, вы сможете посмотреть, какое количество компаний, какое количество рекламных кабинетов, Uh, какое количество затрат, какие uh, затраты по аккаунтам были. Просто попросите человека это показать. Тут нет никакой коммерческой деятельности, потому что, uh, коммерческой тайны. Потому что аккаунты эти вам неизвестны, этих людей вы не знаете. Uh, соответственно, не можете делать никаких выводов, а их, uh, то есть это не ваши конкуренты, кого он будет вам показывать. И когда вы смотрите, что расходы по рекламным кабинетам превышают там 300 тысяч рублей, 70 тысяч рублей, 20 тысяч рублей за неделю, там за месяц и так далее, то вы понимаете, что человеку доверили большое количество денег и что человек, который сделал это, он не один. И вы понимаете, что вы а, можете доверять этому человеку свои финансы, чтобы он целенаправленно их расходовал максимально эффективно, потому что не бывает случаев, когда несколько человек, бизнесменов, предпринимателей с разным опытом доверились человеку доверились человеку свои деньги, ведь по факту вот наша деятельность да, связана с рекламой, мы берем деньги заказчика, чтобы расходовать их максимально эффективно. И если вы видите, что у потенциального вашего подрядчика один рекламный кабинет, либо он его рекламный кабинет, то вы, и расходы по нему минимальны, там тысяча, две, три за весь период, то вы понимаете, что человек не подготовлен для того, чтобы максимально эффективно использовать ваши денежные средства. Я рассказываю свое понимание, которое более глубокое, чем а, любого заказчика-предпринимателя. Вам необходимо использовать эти моменты, чтобы максимально эффективно подойти к выбору подрядчика. В принципе, вот я составил несколько этих пунктов, набросал, которые сам использую для анализа работы подрядчиков перед тем, как с ним начать работать, либо перед тем, как взять его на обучение по одной рекламной системе. Бывает очень часто так, что человек очень хорошо разбирается в одной рекламной системе, но в другой никак не разбирается. Допустим, мой профиль деятельности — это контекстная реклама, быстрые лиды через квизы, через лендинги. А через таргетированную рекламу в Фейсбуке, через таргетированную рекламу ВКонтакте. Но я также знаю рекламную систему Google, которая применяется реже гораздо у нас в России. Вот, очень хорошо разбираюсь в настройках, понимаю, как сделать рекламу в YouTube, понимаю и знаю, имею навыки, опыт, и у меня есть записанное обучение по рекламной системе MyTarget, одноклассникам, я понимаю, как запустить лид-форму в Google Ads и получить оттуда лиды. Вот, знаком со всеми рекламными инструментами и продажи, процессами продажи во многих нишах, потому что уже более 80 ниш за несколько лет было освоено, то есть заказчики доверились. И у меня есть опыт подбора, подбора подрядчиков, потому что, так сказать, мы разговариваем с ними на одном языке, когда. Кто-то приходит ко мне на работу, либо кто-то приходит ко мне под проект, либо кто-то приходит ко мне обучиться, чтобы потом вступить в команду. Теперь у вас есть эти инструменты, с помощью которых вы можете анализировать подрядчиков и делать выводы по их компетенции. Настоятельно рекомендую их применять и осознанно делать выбор, в подрядчиков, которые качественны. Вот. Потому что если вы а, ищете по соотношению цена и все, то у вас будет огромный выбор, но из тех подрядчиков, которые не смогут, к сожалению, дать вам хороший результат. Есть отдельные моменты, которые связаны с тем, что происходит на рынке новичков, что ну, просто люди доверяют свои средства по неопытности, и потом человек перестает отвечать на переписку, меняет название аккаунта в Телеграме и продолжает с другого аккаунта принимать такие же заказы, от людей, которые потом начинают жаловаться в чат, скидывать переписку, что доверили человеку, скинули ему всю, полностью предоплату, либо часть предоплаты, либо дали, э, с, попросили создать его на своем рекламном аккаунте. Э, рекламную кампанию и доверили ему бюджет и предоплату, так как у них своего рекламного аккаунта нет, либо он заблокирован и потом а, наступает горький опыт, когда делятся своими а, такими отрицательными моментами, А я предлагаю вам сразу эти моменты исключать и работать с нормальными подрядчиками, которые берут не 3000 рублей за состояние рекламную кампанию, а, а обычную среднерыночную стоимость, не падают в цене. Если человек падает в цене, то у вас сразу должно а, понимание быть, что он ниже качества вам окажет работы и так далее. А, и Когда вы ведете с людьми переписку, либо переговоры до момента наступления оплаты, а, используйте этот список, который я вам дал, задавайте дополнительные вопросы, просите посмотреть в реале Ихние результаты, ихние рекламные кабинеты, и все у вас будет в порядке. Вот. С вами был Алексей Федорцов. Хороших вам подрядчиков. До новых встреч.